Всем привет, с вами СТОПИЦЁ, сегодня я буду играть в королевство. Ну, можно даже, так сказать, позревать. Ладно. Я первый уровень, но не первый раз. Сначала мы идем к раненому старику, нажимаем на него. вот сюда вот тут все задания да да да можно отказаться вот сюда нажав так сейчас мы пойдем по указанию кстати я постараюсь э, снять обзор за 10 минут потому что больше будет ни что-то не снимает зарегистрируется перечитывается а это я в курсе Приобретение. И Ладно. Я, кстати, создал свой новый канал. Вообще, я буду такие большие пути скипу, скипать. так вот, нажимаем завершить, И у нас поднимался вот. Вообще, это этого быстрее, но у людей интересней. А, я буду... Так, погодите что-то слагала. Ой, блин. блин, да ешь какой-то плохой вес. Ладно, куда нам? Нам. Куда нам? Ой, зачем я нажал туда? Я вернусь, как только... Ну, короче, как вернусь. А не его, глядите, не кинул. Он бежит, подойдем, билету. Мне все-таки еще выкинет сто пудов. Ладно, я остановлю запись. Да, лучше остановить. Итак, я вернулся. Так, трофей. Сори, mm. я сейчас снова вернусь. А не... Ладно. Вот, кстати, как войти в Windows, надо нажать играть. Вот, сюда, как зарядить. Кстати, мой ник Дима 128, так что... Так, я продолжаю. И у меня, в общем, эм, у нас тут, как вы видите, эльф, надо его убить три, троих, и забрать с них, как забирать, они падают и светятся. Нажимаем на них, и там дальше уже понятно. Так, у меня соединение, и вернусь, как у меня всё разлагает, если разлагает, конечно. О, бог, разлагало. Даже не надо было. Так вот, нажимаем. Здесь все или что там было. Также не забываем вот этих. Кстати, если вас бьют, то это не засчитывается, что вы собрали. Даже если до конца дошло, и вас вот так ударили. Все. И пишет, так ударить. И так надо будет пробовать. И... Но отруба этих белобрысых вообще как-то в первом очень легко, довольно. О, все хлеб. Первым его здесь все нажимаем и рвем последнего. Да, кстати, тут вдалека нельзя, не так кидать на мяч какой-нибудь, но нельзя просто, очень кидать с далека пишет, иначе враг слишком далеко. Или что там писал, не помню уже, пофиг. Вот, нажимаем вот сюда. Тут одно задание я уже сделал, поэтому... Вон там второй, которого я буду обыскивать. Уже видео 24 минуты. Не, уже пять минут. Пять. Пять. Шесть. 5,10. Надо завязывать еще 4 минуты. 9,58 будет. Ты получил мой пример? А, на, на. Пофиг, я собирал? Нет? Ставь там потом как станешь второму и третьим уровнем то ты по-моему будешь Тень... Тень... уберутся эти самые подсказки кстати мы сейчас увидим первых людей конечно мы видели вот этих двоих те не половину там завершили кого мы видели вот репутация ведьмака Сейчас надо. По-моему, даже уходить. На вот. К мы сейчас пойдем. Здесь делаю. Пойду займаюсь сделал. Закрыть, но вот идем к боссу Артем. Да, гривен. И тут мы видим первых людей. по с... да, тот, кто с одноглазой, даем за ее... дает даем короны. плюс пять. Я за задела. И вот теперь тут типа такое-то кайфмин. Ну ладно, это так... А, кстати, я буду снимать видео по частям. Ещё не обещаю, что я буду на одно, что я буду выполнять миссии в видео. Не обещаю, конечно, но возможно буду Это по возможности. Вот, кстати, Никон. Сейчас нам надо убить, по-моему, или завершить. надо их убивать, да? да? значит, сейчас мочим вот этих братух Сайран. О, мы, кстати, заметили, получили новое. Моги. Ладно, нажмем на троечку. На двоечку. Ну, в общем, тут, начиная с второго уровня, очень тяжело драться. Оружие сильная магия при слабее встаёт. Кстати, я еще минуту, несколько секунд буду снимать. Дальше выложу и возможно сниму уже прохождение первую серию. Вообще можно это посчитать за прохождением. Ну, в общем. забыть короче что я хотел сказать сам не знаю да кстати я сказал что там М -м, не забудьте подписаться на мой канал прошу подпишитесь на первый там два форма или один подписался напоминает эта песня что-то я в 950 заканчиваю видео поэтому мне надо успеть убить одного хотя бы ну ладно он красавчик вообще жестокий жестокий поцик ну все всем пока с вами будет 100 500 удачи подписываемся на канал ставим лайки пока